Всем привет! Вы на канале Мистера Текро. А перед началом просмотра налейте себе попить и возьмите с собой печеньки. Сегодня я делаю небольшой обзор на очередное аниме под названием Мир Лидейл. Жанрами данного аниме является приключения фэнтези-комедия, студия Маху Филм. Рейтинг по версии Шикимори 7,17 из 10. И снова попаданцы! После того, как несчастный случай приковал Кагами Кейну к системе жизнеобеспечения, последним уголком свободы для нее осталась MMORPG виртуальной реальности «Мир Лидейл». И как же это связано с попаданцами, спросите вы? Все просто. Из-за отключения электроэнергии Кагами умерла в больнице. А пришла в себя она уже в VR MMORPG в той самой игре «Мир Лидейл» в теле своего аватара Кейны. Высшая фейка! Да это же мой персонаж из Лидейла! После того, как девушка осмотрелась и поговорила с хозяйкой трактира... Ну и дела. ...в котором недавно очнулась... Что? Уже ночь? Раз, она поняла, что в Лидейле прошло две сотни лет с тех пор, как она в последний раз заходила в игру. Мир за столь долгий срок изменился... И семь королевств, которые существовали ранее, объединились. А дети Кейны, созданные с помощью программы обмена персонажей, уже давным-давно выросли. Девушка решила не отчаиваться. Раз ей была дарована вторая жизнь в игре, она не намерена попусту ее растрачивать. И начинает свой собственный путь. повысим ка скорость бега. Повысить скорость движения. Вот так. Богатый медведь. Так, получай! Теперь немного подведем итоги. Э, с ума сошла? Это же целое состояние. Само аниме, хоть и довольно банальное, но по-своему интересное. Графика красочная, непринужденная. На мой взгляд, смотрится аниме очень легко и интересно. Если вам понравился данный обзор, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. С вами был мистер Текро. Смотрите хорошее аниме.